Всем привет! Меня зовут Катя Зверева, и я сегодня попробую вам рассказать, почему и зачем нужно периодически пересматривать свою точку зрения, быть более открытым, более восприимчивым к новой информации и менее предубежденным. И, возможно, у многих возникнет вопрос, в том, что дескать, мы тут все собрались, любители науки, критического мышления, мы пытаемся нести свет в массы или хотя бы пытаемся быть сами более точными, более корректными, стремимся к более верной информации, учимся работать с этой информацией. Зачем нам еще и учиться быть более открытыми и зачем нам вообще пересматривать свою точку зрения, если мы и так стараемся быть более корректными. Но, с одной стороны, я не сомневаюсь, в вашем стремлении к объективности, но в нем сомневается наш собственный мозг, потому что наш мозг не заточен под то, чтобы искать более объективную и верную информацию, он заточен под то, чтобы принимать более быстрые, удобные, подходящие по минимуму решения. И, соответственно, даже когда мы стараемся более объективно работать с информацией, в этот процесс постоянно вкрадываются ошибки и различные когнитивные искажения, которые мешают нам быть объективными. И поэтому, чтобы минимизировать их влияние, и избавляться от разных старых заблуждений, нужно периодически пересматривать свою точку зрения и быть более открытым к чужой аргументации. Вот. И нужно помнить, если мы любим науку, научный процесс — это процесс бесконечный. Наука не может открыть нам истину, она может только бесконечно к ней приближаться. Поэтому любая научная работа — это непрерывный процесс. И Теория, принятая сегодня, может быть, завтра пересмотрена, опровергнута. Она может получить значительные уточнения. То есть ученые вынуждены жить в том мире, в котором они не могут быть уверены наверняка в своих собственных знаниях. И они должны быть готовы всегда меняться. Если мы хотим стремиться к той же точности восприятия этого мира, как и ученые, нам тоже нужно быть открытыми и готовыми к тому, что свою точку зрения нужно пересматривать всегда. И даже несмотря на то, что в науке информация проходит значительную валидацию, разработана научная методология, которая, возможно, не идеальная, вернее, точно не идеальная и несовершенная, но это лучший инструмент для работы с информацией, который у нас есть на данный момент. И даже несмотря на все способы, которые помогают быть объективными, даже ученые, даже ученые с мировым именем очень часто ошибаются и оказываются не готовыми пересматривать свою точку зрения под давлением обстоятельств. И такой известный пример — это Лайнус Полинг. То есть великий химик, который получил две Нобелевские премии, одну в области химии за исследование природы химической связи определение структуры белков, и вторую Нобелевскую премию мира за свою общественную деятельность в борьбе с... Он выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. И то есть его заслуги в области химии ценятся и признаются до сих пор, но в какой-то момент... Он начал увлекаться, скажем так, альтернативной медициной. Он начал принимать в больших количествах витамин С. Ему показалось, что ему становится намного лучше, он чувствует себя бодрее, веселее и так далее. И он начал активно пропагандировать, что витамин С, сначала он говорил, что он может лечить простуду обычную, а потом он уже дошел до того, что витамин С помогает, избавиться, в том числе, и от рака. И он также придумал термин «ортомолекулярная медицина». То есть он считал, и некоторые его соратники, что прием различных биологических добавок, витаминов можно использовать как терапию для лечения многих заболеваний или для предотвращения появления этих заболеваний. То есть ни один из этих трех пунктов современной наукой медицинской не подтвержден. Но несмотря на то, что даже в... самому Лайнусу Поллингу очень много ученых апеллировало и пыталось доказать, что витамин С не помогает и витамины не лечат заболевания, он не сдавался до самого конца и сам употреблял, и писал книги, которые становились бестселлером о том, что витамин С лечит все практически. То есть до самого конца он не сдавался и не хотел менять свою точку зрения под давлением никаких обстоятельств. И, возможно, это связано с тем, что все-таки медицина вне его компетентности. И, допустим, он потратил большое количество времени на изучение химии, изучение того, как там строятся эксперименты, как все работает, как правильно составлять доказательства, что является валидными аргументами. Поэтому это позволяло ему быть в химии точным и корректным. Но выйдя за границы компетентности, он позволил себе много вольностей и не учел, что для того, чтобы и в медицине делать громкие заявления, нужно как минимум потратить много времени на изучение методологии того, как строятся медицинские эксперименты, как это все работает и так далее. И еще более наглядный пример того, как ученые выходят за границы компетенц... компетенции и ошибаются, это наши товарищи Носовский и Фоменко, которые вроде бы являются математиками, и в своей сфере они точны и корректны, но когда они полезли в историю, они придумали то, что никак другими учеными не подтверждается. И, возможно, именно недостаток знания методологии и нежелание быть более открытыми мешает им стать компетентными в этой области и отказаться от своих дурацких идей. Нужно помнить, что мы сейчас живем в информационную эру. Мы можем, не выходя из дома, изучить любую информацию, разобраться в любом вопросе, используя интернет. Но при этом, имея огромный доступ к информации, мы ограничены по времени и мы ограничены физически. Мы не можем изучить все. И у нас получается такой маленький у каждого кружочек наших собственных компетенций, в которых мы разбираемся. Чуть шире будет кружок компетенций — я не знаю, видно ли там разницу в цвете. Кружок компетенций, которые мы хоть как-то изучили, мы хоть как-то осведомлены, знаем какую-то популярную информацию. И еще шире будет кружок тех компетенций, по которым у нас есть свое мнение, потому что мы прочитали где-то статью, что-то услышали, и нашему мозгу достаточно этой информации, маленькой, обрывочной, для того, чтобы уже сформировать какое-то мнение и что-то считать. Большинство людей, которые говорят, что ГМО опасно и у нас вырастет хвост, как правило, даже не знают, что такое ГМО, не знают базовой школьной биологии, но этого им хватает для того, чтобы делать серьезные выводы и фактически спорить с учеными, с научным консенсусом и так далее. И боятся его, самое главное, боятся избегать того, чего бояться не нужно, просто потому что их... Мозг решил согласиться со слабыми аргументами, которыми им подкинули первыми. И тут я хочу привести цитату Ричарда Фейнмана о том, что проще всего дурачить самого себя, и поэтому нужно быть очень внимательным, когда мы сами принимаем решение и делаем какой-то выбор. Потому что наш мозг, как я уже говорила, полон различных искажений и ошибок, и они постоянно вкрадываются в наш процесс мышления. И даже если вы их все изучите, от них избавиться невозможно, потому что нужно тратить колоссальное количество ресурсов для того, чтобы отслеживать каждое свое решение. И рассказывать о когнитивных искажениях я хочу начать вот с такой игры. Кто-нибудь знает эту игру? Ну, игру или это исследование Питера Уэйсона? Как вас много. Хорошо. Суть игры заключается в следующем. Я вам вот даю три числа, и вы должны угадать правило, по которому я загадала эти три числа. Для того, чтобы угадать правило, вы должны предлагать мне свои вариа варианты трех чисел. И вы мне называете там другую последовательность, и я вам говорю, подходит под это правило или нет. Вот. Можете предлагать свои идеи, если… Подходит. Подходит. Что? Это не три числа. 1, 3, 5 подходит. 7, 14, 21 подходит есть еще какие-то варианты да мне просто очень хочется остановиться на этом варианте потому что это идеальный неправильный ответ вот на самом деле это были любые целые числа в общем-то и суть того, что Питер Уэйсон назвал склонностью к подтверждению своей точки зрения, то есть confirmation bias, состоит в том, что люди склонны искать, интерпретировать, отдавать предпочтение той информации, которая согласуется с уже существующей в их голове гипотезе. То есть вы увидели 2.4.6, и это похоже на какую-то арифметическую прогрессию. И вы даже… Ну вот, те, кого я слышала, не стали проверять альтернативные гипотезы. То есть не проверяли дробные числа, не проверяли отрицательные числа. Я не помню, была ли тут последовательность там, типа 1, 102, чтобы это не было прогрессии какой-то. Вот. То есть и это не только в такой игре проявляется, это в любой нашей жизни, когда мы, опять же, когда люди пытаются разобраться в вопросе ГМО, если они за ГМО они будут искать информацию о том, почему ГМО полезно ну или почему это хорошо. Если они против ГМО, они будут искать информацию, почему ГМО это страшно, и игнорировать другие альтернативные точки зрения. И вот так делать не надо. Если вы решили разобраться в гомеопатии ГМО, ищите аргументы с той и с другой стороны. Даже если вам наверняка кажется, что гомеопатия не работает, все равно на всякий случай нужно проверить аргументы наших оппонентов. Еще одна схожая с, этой, с этим когнитивное искажение ⁇ это селективное восприятие. То есть люди несознательно уделяют внимание тем элементам окружения, которые согласуются с какими-то их ожиданиями. И классический эксперимент ⁇ это исследовали, наблюдали, вернее, за болельщиками Дартмутской и Принстонской футбольных команд американского футбола. И оказалось, что болельщики из Принстона заметили у команды из Дартмута в два раза больше нарушений правил, чем болельщики из Дартмута. Некоторые болельщики из Дартмута вообще не заведели у своей команды нарушения. То есть получается так, что если мы искренне верим и любим свою футбольную команду, мы не будем, будем игнорировать все их нарушения, даже если это видит кто-то другой. И мало того что у нас восприятие селективное, так мы еще предпочитаем, как правило, более раннюю информацию. То есть первая гипотеза, идея, которая пришла к нам откуда-то, неважно откуда, оказывается, заседает у нас в голове гораздо крепче, чем последующие гипотезы, даже если у следующих предположений доказательств будет больше. И вот пример эксперимента, который проводили для того, чтобы проверить, есть ли у людей такая склонность, им показывали... Видео, где сначала было размытое, сильно размытое изображение, и потом оно постепенно-постепенно-постепенно становилось все более четким. И оказалось так, что люди, которые изначально высказывали неправильное предположение по поводу того, что изображено на картинке, продолжали настаивать на, своей, на своем предположении, даже когда контрольная группа оказывает, что они уже видят, то есть уже можно разглядеть, что там на самом деле, но люди все равно продолжали продвигать свою идею и не сдаваться. И мало того, что наш мозг ленив и плохо справляется с работой той информации, которая к нам только что поступила, он также вольно обходится… А, пардон, я забыла рассказать про евристики. Кто-нибудь знает, что такое евристики вообще? Оно даже написано. Ну... Но, как я понимаю, его почти никто не прочитал за это время, пока я тут спрашиваю. В принципе, евристики — это хорошо, это удобно, это экономит нам колоссальное количество времени, потому что мы каждый день принимаем огромное количество решений, там, во сколько встать с утра, что надеть, что поесть и так далее. И евристики, наш прошлый опыт, что было вчера, нам помогает не тратить кучу времени на анализ того, какая была погода, что я хочу надеть, там, пересматривать весь гардероб. Мы примерно помним, что мы надевали вчера, и такие, ну ладно, пойду в этом же примерно. Но даже если мы выбираем так одежду, мы периодически ошибаемся, потому что погода подгидывает сюрпризы. И иногда эти ошибки бывают более серьезными, более существенными, чем там, неправильно одеться, допустим. Поэтому даже с авристиками надо быть очень внимательными, надо отслеживать то, насколько важное решение я вот сейчас принимаю с помощью этой интуитивной быстрой штуки. И у меня очередной к вам вопрос. Как вы думаете, от чего чаще умирают в России? ДТП? заболевания органов пищеварения или самоубийства. Кто-нибудь знает вообще про этот пример этой... Кто считает, что ДТП? А кто считает, что органы пищеварения? Вы, наверное, знаете правильный ответ. И кто считает, что самоубийство? Ну, видимо, у нас довольно продвинутая аудитория, потому что большинство было за, орган, за то, что умирают чаще от, орг, от болезни органов пищеварения, это правда. Но, как правило, люди в таком опросе отвечают, что ДТП. И они отвечают это потому, что они гораздо чаще в новостях слышат о том, что произошло какое-то очередное дорожно-транспортное происшествие, погибли люди. Так как эта информация у нас постоянно на слуху, нам начинает казаться, что вот это, вот это гораздо чаще происходит, чем то, что никогда особо не освещает, потому что у нас в газетах не пишут о том, что какой-то очередной человек погиб под проблем с кишечником. Ну и также о самоубийствах тоже часто пишут, поэтому тоже кажется довольно частой причиной смерти, хотя на самом деле это не совсем так. все работает. И вот теперь я хочу рассказать как раз про память, про то, что наша, наш мозг, Наш подводит, нас подводит не только при работе с новой информацией, но и при работе со старой информацией. С ней он обращается тоже довольно вольно. Наши воспоминания довольно пластичны. И, например, исследованием человеческих воспоминаний занималась, и занимается Элизабет Лофтус, американский психолог. Она посвятила всю свою карьеру исследованию ошибок памяти, ложной памяти и тем проблемам, которые исходят из того, что наши воспоминания ненадежны. И почему так происходит? То есть изначально интуитивно нам кажется, что если представить, что наш мозг это некая картотека с данными, то мы думаем, что при воспоминании чего-либо мы берем нужную карточку, читаем эту нужную карточку и убираем ее обратно в картотеку, закрываем ящичек и все. И как бы воспоминания у нас остаются в неизменном виде. Но на самом деле, когда мы что-то вспоминаем, мы как бы достаем карточку, читаем, что там написано, выкидываем эту карточку, берем новый бланк и уже записываем то, что мы запомнили, прочитав те воспоминания. То есть фактически мы каждый раз при процессе вспоминания чего-либо мы перезаписываем наши воспоминания. И это является причиной того, что наши воспоминания довольно легко переписать заново, как-то изменить. И вот та же Элизабет Лофтус рассказывает об эффекте дезинформации, что если в процессе того, как человек что-то вспоминает, ему ненароком подкидывать какие-то фразочки, какие-то слова, которые он пропустит мимо ушей и не обратить на них пристального внимания, то он в следующий раз будет вспоминать уже об этих вещах. То есть, например, у нее есть исследование, где они задавали людям наводящие вопросы, то есть одну группу они спрашивали после просмотра видеоролика, видели ли вы, куда повернула, там, допустим, машина, когда ехала по проселочной дороге, а других спрашивали, куда повернула машина после того, как проехала мимо белого сарая, когда е... по проселочной дороге. И вот люди, которым случайно вклинили в вопрос сарай, потом уже через неделю когда им заново задавали эти вопросы, уже были уверены в том, что сарай там на самом деле был, хотя в видеоролике не было никакого сарая. Просто случайный вопрос запутал людей. Также людей могут запутывать чтение СМИ о событиях, свидетелями которых они были, потому что они их вспоминают, и в процессе чтения у них добавляются новые детали, которых не было, либо общение с другими свидетелями. И все это подводит к к большой серьезной проблеме, это именно, например, свидетельским показаниям. То есть Элизабет Лофтус работает в США, и она очень много выступала в качестве защитника на суде, пытаясь оправдывать людей, которых хотели посадить либо в тюрьму, либо на электрический стул, из-за того, что где-то когда-то какой-то человек его видел на месте преступления, даже если на самом деле этого человека там не было. И Элизабет Лофтов внесла большой вклад в то, чтобы пересмотрели рекомендации по работе со свидетелями, чтобы с ними стали работать более аккуратно, более корректно. Но работа сейчас до сих пор продолжается, потому что как бы, эта проблема никуда не ушла. И до сих пор принимается большое количество ошибочных решений судейских по осуждению невиновных людей. Например, в США есть такая штука, которая называется «The Innocent Project». Это организация, которая пытается спасти от тюрьмы людей, которых они считают невиновными. И вот в 2015 году они спасли 325 человек. При помощи ДНК-тестов показали, что этих людей не было на месте преступления, они не имеют к этому отношения. И в 72% этих дел были якобы убедительные свидетельские показания, которые говорили о виновности этих людей. То есть если бы не ДНК, эти люди бы сели возможно, надолго. Там Есть люди, которых освобождают после 20 лет, когда наконец-то каким-то образом удается доказать, что свидетельские показания были ложными. И у меня есть еще забавный пример от той же Элизабет Лофтус. Она показывала, со своими коллегами несколько раз повторяли эксперимент, они показывали рекламку Диснейленда, на котором был изображен Бакс Бани. И опять... Людям показывали эту рекламку, они читали текст, содержание смотрели, и потом через неделю им задавали уже по этому вопросы. И вот через неделю оказалось, что у тех людей, которым показали Бакса Бани в Диснейленде, появилось воспоминание о том, как в детстве они были в Диснейленде. Но опять же, это были, в эксперименте участвовали только те люди, которые были в Диснейленде в детстве. И вот часть из этих людей начала утверждать, что они видели... Ну, ростовую куклу Бакса Банни в Диснейленде, жали ему лапку, там, слышали его какие-то фирменные фразочки, там обнимали. У них были очень яркие, экспрессивные воспоминания, как будто это было реально на самом деле. Но проблема в том, что на самом деле этого быть никак не могло, потому что Бакс Банни принадлежит Warner Brothers, и в Диснейленд его никто не пустит. Вот. И вот такая вот невинная штука позволила людям получить очень яркие, и очень насыщенные воспоминания, которых на самом деле не было. И опять же, Элизабет Лофтус проводила эксперименты, чтобы понять, насколько, например, эмоциональная краска ложных воспоминаний отличается от настоящих, и оказалось, что она почти никак не отличается, активность мозга почти никак не отличается при воспоминании ложных воспоминаний настоящих. И оказывается, что даже ложные воспоминания сохраняются так же долго, как настоящие воспоминания. То есть у нас сейчас, в принципе, нет возможности для того, чтобы как-то отличать ложные воспоминания от настоящих. Поэтому, в принципе, при работе со своей памятью надо быть очень аккуратным, осторожным. И несмотря на все это, несмотря на все эти косяки нашего мозга и нашей памяти, мы по-прежнему остаемся сверхуверенным в своей осведомленности по самым разным вопросам. Например, наглядная штука, Франк Кейл проводил, описывал много экспериментов, и вот в одной из его работ он приводит в пример такую штуку, что людей спрашивали, знают ли они, как устроен винт вертолета. И они взяли тех людей, которые там поставили 7, 8, 9 баллов, из десяти, которые говорят о том, что они уверены в том, что они реально знают, как устроен вертолет, как устроен его винт. И они потом их начали спрашивать о том, как эта штука устроена, и оказалось, что люди могут описать вот так те, которые уверены в том, как выглядит на самом деле винт вертолета. А на самом деле винт вертолета выглядит вот так, вот. И такие эксперименты проводили также со знанием языка, с тем, как устроен велосипед. Спрашивали людей, которые катаются на велосипеде, не катаются на велосипеде. То есть там, например, где расположены, какие детали велосипеда, как расположена рама относительно колес, как расположены педали. и Везде люди говорят, что они прекрасно понимают, что там происходит в этом велосипеде, а когда их просят показать, очень сильно ошибаются. Ну и так же, как вот здесь сверхуверенные люди очень сильно упростили модель настоящего вертолетного винта. Поэтому, в принципе, с этим надо быть тоже осторожным. Если вы думаете, что вы разбираетесь в вопросе, нужно убедиться в этом наверняка и лишний раз перечитать литературу, найти новые источники, опять же, посмотреть альтернативные источники. И когда я готовилась к этой лекции, я сама... Так уж пришлось, что я сама на себе вот это вот все проделала, и мне пришлось поменять мнение по вопросу, в котором я раньше была уверена. И это касается backfire эффекта. Недавно как раз были новости о том, что если антивакцинаторам рассказывать о том, что прививки безопасны, то они еще больше начинают бояться прививок и так далее. И что вино этому backfire эффект. То есть, когда нас, убежденных, в чем-то очень сильно пытаются разубедить даже хорошими аргументами, мы еще больше уверяемся в своей собственной правоте. Так вот, это, этот эффект начал, начал свой путь из исследований Нейхана и Рейфлера. Они провели эксперимент, где спрашивали консерваторов и либералов вернее, они им давали сначала поддельную статью, где писалось, что ВУШ сообщал, что США нашли оружие массового поражения в Ираке. И потом этим же людям давали опровержение того, что на самом деле этого не было, мы все придумали. И они утверждали, что консерваторы после того, как им дали опровержение, стали еще больше уверены в том, что в Ираке на самом деле есть ядерное оружие, ну или там оружие массового поражения, что они не сдались ни на йоту. Потом они повторяли свой эксперимент, с такими вопросами, как сокращение налогов и запрет исследования стволовых клеток. И, дескать, в любых ситуациях люди не хотели менять свою позицию. То есть в первом случае консерваторы все больше уверялись в своей правоте, в других случаях либералов это касалось, что они еще больше начинали ненавидеть Буша и противиться, вот, как бы… Этим позициям, даже несмотря на то, что им сказали, что это все лажа, ерунда, чушь, мы только что это придумали. Но интересное начинается дальше. Во-первых, этот эксперимент, естественно, решили повторить другие исследовательские группы. Кто-то даже проверял, по-моему, 36 различных мифов, включая миф про оружие массового поражения в США. И оказалось, что если немножко переформулировать вопрос про оружие массового поражения, консерваторы уже не так сильно противятся, и они уже поддаются влиянию аргументов, становятся более мягкими более лояльными, как бы переубеждаются. И по всем остальным мифам такая же ситуация. То есть когда провели эксперимент другие люди, оказалось, что этого эффекта как бы нет. И люди под действием сильных аргументов меняют свою точку зрения. И этот эксперимент проводи... перепроводили не одна группа, а две как минимум. И у второй группы тоже не удалось воспроизвести этот результат — то есть они не смогли заметить этого эффекта. И что я хочу сказать, что, возможно, этот эффект все-таки есть, но он очень сильно зависит от того, как вы подаете информацию. И этот эффект нужно исследовать дальше, чтобы понять, какие конкретные обстоятельства способствуют тому, что человек не хочет принимать аргументы, которые нападают на его точку зрения. Потому что, видимо, корректно поданные аргументы все-таки работают, и люди все-таки переубеждаются. Популяризация все-таки работает даже на антивакцинаторов, возможно, медленно. Поэтому, если вы в очередной раз услышите про этот эффект, нужно насторожить уши и быть более аккуратным, более осторожным, и не считать других людей упертыми идиотами, потому что нет пока убедительных доказательств, что этот эффект на самом деле есть, и что этот эффект распространяет на все и на всех. То есть, возможно, он работает в каких-то очень маленьких-маленьких конкретных ситуациях. Я считаю, что нужно, когда вы принимаете решение о том, чтобы поддержать какую-то точку зрения, или наоборот, быть против, не нужно ставить, условно говоря, в своем решении точку. Просто нужно складывать аргументы на весы. И вы сначала складываете там... В защиту одной позиции, в защиту другой позиции. Если вы видите, что какая-то позиция перевешивает, вы говорите, ну окей, сегодня я считаю вот так. Ну Сегодня доказательства говорят за то, что ГМО безопасно, пусть будет так. Если вы завтра предоставите мне доказательства того, что ГМО убивает людей и у нас вырастают хвосты, хорошо, я соглашусь с вами и буду считать, что ГМО это опасно. То есть нельзя никогда, и тем более нельзя держаться за свою точку зрения, как за часть своей собственной личности. Нужно понимать, что когда человек пытается обсуждать какие-то вопросы, будь то политика, будь то биология, будь то что-то, он обсуждает не вашу личность, а именно эти вопросы. И даже если вас кто-то пытается переубедить, надо понимать, что человек не хочет вас обидеть, он просто хочет донести до вас какую-то информацию полезную. Нужно учиться разделять себя и вот эти точки зрения, которые есть, потому что в любом случае мы не можем быть специалистами во всем, и часть различных точек зрения, часть ответов на разные вопросы мы получаем извне. То есть Это, это даже не наша заслуга и не наша вина, если эта точка зрения окажется ошибочной. И под конец я хотела бы привести историю с книги Докинза ⁇ Бог как иллюзия ⁇ Он приводит пример, что когда он был студентом, один из его профессоров в Оксфорде не верил и считал иллюзией и ошибкой, я не знаю, наблюдения, аппарат Гольджи, то есть это структура клеточная. И он об этом рассказывал всегда студентам на лекции и был совершенно уверен. И у них в Оксфорде была традиция, что периодически там читают лекции, какие-то заезжие лекторы. И вот однажды приехал лектор из США, и он очень убедительно, очень подробно рассказал про этот аппарат, что привел доказательства неопробежимые, что он существует. И чтобы вы думали, этот профессор не вскочил в ярости и не начал кричать, что да как вы смеете, тут вот… Я уже 15 лет там рассказываю, что его нет, вы приехали тут из своих США и рассказываете какие-то глупости. Нет, на самом деле он подошел к этому профессору и сказал, дорогой коллега, большое спасибо, я очень сильно заблуждался, вот 15 лет. И типа, как круто, что вы открыли мне глаза на истину. И, так сказать, весь зал там разразился аплодисментами. И вот я вам тоже всем желаю учиться точно так же принимать ошибки и менять свою точку зрения под давлением обстоятельств, и радоваться тому, что кто-то наконец-то выполнил за вас эту работу, вместо того, чтобы самому разбираться в вопросе, человек вам принес готовые крутые аргументы, типа «Воу, спасибо, вы сэкономили мне время». И у меня на этом все. Спасибо. Ну что, теперь можно задавать вопросы. Так, Алексей. Алексей, вон, вон туда, молодому человеку дай. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, некое движение street epistemology в одной из своих рекомендаций в первую очередь при любой беседе на любую тему с верующим просит уточнять по шкале некой от 0 до 100 его как бы степень уверенности и вот то, допустим, что я для себя в этом открыл, это то, что когда человек говорит, что я на 100% уверен или на 0% уверен, что этого нет, там, ну, вот такое, это означает, что человек не будет принимать в принципе аргументов и как бы эта некая рекомендация показывает и нам, что всегда нужно оставлять некий небольшой-небольшой запас на контраргументы, соответственно, ты также можешь оказаться неправ. Что вот вы об этом думаете? Спасибо. Ну, Я согласна с тем, что нельзя быть ни в чем уверенным никогда на 100%, даже на 99%. И... Но это совершенно правильно. Как это? Богосян и его компания учат тому, что нужно быть менее уверенным в общем в своей позиции. Я просто не знаю, что добавить. Да. Перед следующим вопросом я совсем забыл сказать, что Катит у нас координатор общества скептиков, поэтому мы подарим книгу Майкла Шермера, который основатель общества скептиков, и не простую, а с автографом автора. Алексей, Алексей дай вот Александру микрофон. Уважаемая аудитория, вчера на лекции Алексея Водовозова практически единогласно заявила, что знает устройство самогонного аппарата. Катя, как ты думаешь, какое количество людей на самом деле сможет воспроизвести устройство самогонного аппарата? Из тех, кто заявил, исходя из того, что ты рассказывал? Не знаю, мне кажется, даже если они все вместе соберутся, то, может быть, они смогут построить самогонный аппарат там или начертить его устройство. Но я сильно сомневаюсь. Я просто тоже обратила внимание на это, мне хотелось подойти к людям, чтобы они мне там начертили, нарисовали и расписали все подробно. Обратите внимание, просто лучше это не пить, если кто-то построит. Так, еще вопросы? Н Николай, вот, э да, вот девушки, девушки в раз, два, три, четвертом ряду. Здравствуйте. Мне очень было интересно послушать про Backfire Effect. И э, вот мы все тут такие скептичные, но открыты к новым точкам зрения. И вот такой вопрос. Э, например, я инженер, я разбираюсь там в сопромате довольно-таки неплохо. И у меня есть друг, у которого ну, язык такие Киева-то ведет. То есть я слушаю все его аргументы, то есть я прекрасно понимаю, что я в этой теме ну, разбираюсь лучше, потому что, блин, ты юрист в конце концов. Но его аргументы настолько хорошо как бы представлены за счет того, что он умеет их правильно подать, что я начинаю сомневаться, в конце концов я с ним соглашаюсь. Я прихожу домой, открываю банально там ГОСТ какой-нибудь, читаю и понимаю, что он мне задвигал дичь с умным видом, и я как бы с ним согласилась. Я беру этот голос, несу ему тыкую носом, и он выдумывает еще очередной какой-то аргумент. Я опять с ним соглашаюсь. То есть из-за того, что мы так готовы менять свою точку зрения, возникает тоже какое-то колебание. То есть с этим тоже как-то надо бороться. И вот как нам вот, таким открытым людям противостоять, скажем так, упертым, но очень э, грамотно подающим свою позицию? То есть э, должны же быть какие-то тоже критерии. Ну, параллельно или вернее так, если вы готовы быть открытым к другой точке зрения, надо в то же время, я не знаю, учиться критическому мышлению, изучать логику логические ошибки, когнитивные искажения, изучать риторику, черную риторику, чтобы знать врага, условно говоря, в лицо, и чтобы распознавать моментально, когда вас пытаются надурить или когда человек использует неправильные аргументы. Потому что без этого, естественно, не надо быть более открытым. Мне кажется, тогда можно с ума сойти, потому что у тебя будет точка зрения меняться по три раза в день. Следующий вопрос. Алексей, ты где? Я тебя потерял. Вот, Алексей, вот туда, вот там наверху кто-то. Еще раз. Вот, вот, вот девушки туда, да. Выше, выше, выше, выше, выше, да-да-да. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу ошибок памяти меня заинтересовало. А именно, как бы воспроизводим вот информацию, уже полученную мы и, соответственно, вот берем из наших ящиков достаточно часто то есть, практически постоянно. Как можно избежать вот такой некой изменений, то есть, вот в информации, которую вот мы берем? То есть, может быть, ее дополнять постоянно, то есть, или вот какие-то есть механизмы? Ну, я думаю, единственный способ — это просто записывать как можно более подробно или настолько подробно, насколько вам нужно, важную для вас информацию. Не знаю, записывать, фотографировать и так далее, чтобы у вас были те источники, которые не меняются в течение времени и не меняются после обращения к ним. Следующий вопрос. Николай, вот там уже человек в предпоследнем ряду тянет руку давно. Здравствуйте. Благодарю вас за выступление. В начале лекции вы сказали, что ученые не могут нам полностью открыть всю правду о картине мира, но могут максимально приблизиться к ней. Мой вопрос связан с тем, может ли в мире когда-либо наступить такая ситуация, когда мы сможем полностью ясно и четко видеть все, понимать. Это такой очень странный вопрос. Если нет, то какие кардинальные Открытие исследования проводятся сейчас или будут проводиться в дальнейшем в любой сфере науки, за которой вы следите, которые заставят нас усомниться в текущей картине мира. Спасибо. Я бы хотела сказать, что это было в Симпсонах, но на самом деле это было в Футураме, когда Хьюберт Фармсворд открыл последний вопрос науки и поставил точку. Но даже потом оказалось, что на самом деле это не точка, а многоточие, и там можно продолжать. Я не знаю, мне кажется, нет людей, которые готовы ответить на ваш вопрос, потому что он слишком масштабный. Я не знаю, что будет завтра, потому что я не умею смотреть завтрашний день. Извините. Так. Алексей, вот перед тобой, молодой человек, я не куда? Добрый день, спасибо большое за лекцию. Был у тебя такой момент. Мне он очень понравился. Значит, ты говорила про backfire effect. Я. Не понял маленько одного. И хочу спросить у тебя, что лично ты думаешь на этот счет. Ну вот я как себе интерпретировал, да? Backfire, да? То есть вот у меня есть back, и вот что-то у меня там fire, да, там подгорает. Вот, и как-то, ну я вот не понял маленько. Расскажи, пожалуйста, ты, ну чуть подробнее, почему Backfire эффект? Почему он так называется? Потому что те, кто придумали этот эффект, так решили, ну я не знаю точного... Не знаю, в общем. Не знаю, я не думал об этом особо, Мне сложно. И давайте последний вопрос. Нет, не 10 минут, последний вопрос. Последний вопрос, я да. Я говорила быстрее. Так, э -э я не вижу Николая. Где Николай? Нифига себе, как ты далеко. Спускайся вниз. Вот дай молодому человеку в пятом ряду вот здесь вот. Нет, ниже, ниже, в пятый ряд, в, самый, в самое начало. Спасибо за, за уделенное время. Меня зовут Дмитрий. У меня можно два вопроса. Первое, интересно, почему символ скептикон — это чайник на орбите? Я не знаю, может быть, когда-то это уже было известно. И второй вопрос. вот Вы говорили про интуитивное знание и про интуитивное принятие решений. Возникает вопрос, может ли быть интуитивное принятие решения более правильным, нежели логическое принятие решения? И вот в каких случаях одно работает лучше, чем другое? Ну, Чайник на орбите – это отсылка к чайнику Рассела. Ну, то есть такой аналогии, придуманной Бертраном Расселом, что вокруг Земли вращается чайник по орбите, который нельзя заметить никакими приборами, но он там точно есть. А второй вопрос, я уже забыла. Касается интуиции, интуитивного мышления, интуитивного знания. А, и интуитивное. Логичное... Ну, наверное, когда вы, не знаю смотрите кино или там слушаете музыку, то надо, не знаю, обращаться к своей интуиции, потому что логически, ну, по крайней мере, с музыкой очень сложно обращаться. Ну, например, если это касается чего-то такого эмоционального или воспринимаете искусство. Но мне кажется, в остальных, в принципе, случаях логическое мышление всегда будет точнее рациональное мышление. А если это касается конструктивных решений, вот как инженер-конструктор, я спрашиваю, поскольку этим занимаюсь. И бывает так, что вот решение, принято интуитивно, окажется более правильное, чем логическое. Может, вы просто логическое в таком случае не докрутили до конца, потому что все-таки это занимает гораздо больше времени. И вы можете интуитивно, в принципе, приходить к правильному решению, просто нет гарантий никаких. Спасибо. Катя, ну что, кто получает книжку Майкла Шермера с автографом? У меня просто дилемма, потому что я бы отдала за вопрос про самогонный аппарат, но потом нам скажут, что это хорошо, тогда я... Но ты победил, помни об этом. Вот тогда девушки вот тут, которая сидит. Поздравляем. Ну что, а перед обедом у нас будет... Один из самых знаковых лекторов этого скептикона. Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель».